Возможно, какие-то нововведения выйдут позже, тогда мы обязательно вам об этом сообщим. Сейчас условия для покупки имущества с торгов очень приемлемые и хорошие. Вы можете свободно зарегистрироваться на бесплатный урок по выбранному виду торгов, пройдя по ссылке в описании к видео. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем.